Приветствую! В этом видео я хочу поговорить про контекстную рекламу, а именно как заказывать эту контекстную рекламу в агентствах у исполнителей, на что конкретно обращать внимание. Прежде всего, у вас должен быть контроль в дальнейшем над этой рекламой. То есть, когда вы заказываете рекламу в агентстве, в одно из условий делайте так, чтобы они вам выдавали отчет, если они делают на своей площадке, отчет по работе именно в формате яндекс директа в экселевский формат экспорта и google adwords если в google adwords делается реклама тогда она там специально выгружается в программу adwords editor и в текстовый формат это позволит вам застраховаться на случай, если агентство вдруг откажется работать и вашу рекламную кампанию потом можно будет восстановить второй пункт нужно понимать что в идеале в принципе реклама должна делаться на вашей площадке то есть имеется в ввиду вы создаете под аккаунты под ваш, вашу рекламную кампанию отдельно создаете Google AdWords Google Analytics пару и в Google и в Яндекс Директ и Яндекс Метрики тоже пару создаете аккаунтов чтобы полный контроль был в ваших руках чтобы никто не мог в дальнейшем забрать у вас эту рекламу и вы потеряете деньги Еще один из важнейших пунктов при создании контекстной рекламы начинать ее из поисковой сети то есть не делать сразу всю систему в медийной рекламе и сразу же одновременно в поисковой сети то есть по умолчанию такой именно режим выставляется если делает это не профессионал то он именно так и сделает профессионалы разделяют обычно вначале поисковую потом медийную яндекс директ в принципе немножко можно совмещать там возможность доставлять картинки и какой-то процент разделения. Но в идеале должно быть разделено именно по таким пунктам. Используйте эти техники. Внизу есть формочка для ввода вашего имени и email, и вы будете получать множество полезных советов по тому, как развивать ваш бизнес, как раскручивать сайт в интернете, как настраивать рекламу, как добиваться большего и больших результатов, получать больше прибыли от вашего бизнеса.